подготовка для меня это такая это две недели идет это очень упорная физическая подготовка я делаю то есть очень много разных разносторонних упражнений это физически это самое важное может быть даже более чем технические какие-то упражнения на корте поэтому я очень много времени уделяю физ подготовки и если я готова физически то я думаю что и результат тоже у меня намного лучше. Две недели подготовки перед каждым покрытием, чтобы укрепить мышцы и быть именно готовым к, к этому покрытию. А дальше уже я как бы лучше себя чувствую, более уверенно. Это для меня очень важно, чтобы у меня была уверенность в игре. И там как бы нет таких ни хардовыми, ни грунтовыми. Как бы, как бы все равно мне важно, чтобы у меня было... Подготовка хорошая – это для меня более важно, чем какое-то покрытие. Это, конечно же, немножко проблема с травяным покрытием. Я не так много турниров играю, и, не знаю, думаю, что надо лучше подготавливаться к этим турнирам, быть именно готовым и физически, и психологически. Думаю, что все приходит у меня с опытом. Это очень такое, когда ты играешь на больших стадионах с такими с игроками, которые которых э, ты знаешь как, с детства, когда они там выигрывали, ты смотрел, то есть это уже такое немножко, как э, идет э, опыт, что ты выходишь, даже показать свою игру. Я больше концентрируюсь сейчас на своей игре, что мне нужно делать, как, э, как играть. Это для меня более важно, чем кто там стоит на другой стороне и перебивает мяч на ту сторону. Поэтому стараюсь больше концентрироваться на своей игре, и показывать свой лучший теннис. Викископ спортивный видео.